близнецов. Во-первых, на небесах в это время Солнце втриня к Юпитеру. Пять раз всего бывает в году такое положение, и каждый раз в таком положении, ну, в 80 случаях, происходит инаугурация президента. Я вам скажу, не только в Соединенных Штатах Америки. Украина, Россия, Франция, там я смотрел, там это повсеместно. Там же ну, в разные же дни происходит, в разные годы. И опять же,